Трудный момент расставания? Никто не может тебя понять? Или сейчас ты чувствуешь себя особенно слабым, не в состоянии дать сдачи? Все мы нуждаемся в поддержке в трудную минуту, ведь свет внутри нас никогда не погаснет, если есть надежда и вера.